Всем добрый, добрый день еще раз. Добрый день. Да, мы сегодня собрались для того, чтобы заслушать наши новые ароматы из коллекции Colors. Uh, у нас две пришли, две новинки. Uh, Colors uh, Rouge и. Бланк. Бланк. Да, что ж у меня прямо из головы то вылетело, Бланк. Да. И мы сегодня традиционно их послушаем, ответим на вопросы: что это за ароматы, для чего, куда их можно разместить в своем парфюмерном гардеробе, какого их характер, что они могут нам дать, и так далее, и так далее. Вот, поэтому давайте начнем. С какого аромата начнем? С бланка, бланка, я думаю, бланк. Да, все оказались единодушны, поэтому давайте наносим бланк. Можете наносить на блоттер, можете наносить на руку, то есть это не принципиально. Я нанесу на блоттер. А я, что интересно, на руке тестировала несколько раз, а на блоттере еще ни разу, поэтому да? я решила да, попробовать на блоттере. Да. Можно нанести и на руку, и на блоттер, и посмотреть разницу в раскрытии. Можно и так, и так сделать. На блотере он как бы более прозрачный, чем на коже. Угу. Смотрите, пока у нас с вами аромат раскрывается, буквально несколько секунд, да, то есть напоминаю нашу с вами технологию разбора. Первое, что мы с вами делаем, это отвечаем, вернее, даем э, три характеристики, три таких, э, три ассоциации, которые у вас возникают, когда вы слушаете этот аромат. Три слова буквально, да. Вот это, это первый этап. А на втором этапе мы уже с вами составляем то, что мы называем творческим образом, описываем характер этого аромата, описываем, куда можно носить этот аромат, с чем его можно носить, какой одежде подходит, к какому времени года, потом с каким цветом ассоциируется этот аромат. В нашем случае это будет, конечно, ответ очевиден, да? но мало ли вдруг у кого какие-то будут свои варианты. И, э, то есть, вот отвечаем на эти вопросы. Ну что, я думаю, что первые три эпитета уже можно озвучить. Итак, кто как слышит этот аромат? Три эпитета к этому аромату. Современный, аромат. дерзкий, женственный. Первое слово, какой танк был у тебя? Современный. Современный. Угу. Напоминаю, что мы слушаем аромат бланк. Да, двести угу. Ну, для меня можно, да? Для так, меня конечно. это... Я уже поносила его, получила такие очень приятные ощущения и отзывы уже были у меня. В общем, для меня это легкий, воздушный и аромат антидепрессант. Угу. Вот прямо вот ощутив. Спасибо, Наталья. Для меня этот аромат эм, терпкий. Миллионистый. Прям такой влекущий. Круто. Спасибо, Оля. Так кто готов присоединиться к нашему разбору? Кто слушал? Белый прозрачный. Белый прозрачный Дима, Спасибо. Надежда, Ксения, Елена, Эльмира, Ольга, Анна. Есть у кого-то что-то добавить? Мне он легкий, отпускной. Легкий что? Отпускной вот. Отпускной. отпускной. Да да да да, да. беззаботный. Угу. Ну мне слышится этот. Он действительно такой, с одной стороны, он легкий, воздушный, но с другой стороны, он такой фонтанирующий, такой вот все равно в нем есть насыщенность, и он очень жизнерадостный, очень открытый. Это такой аромат, транслирующий счастье. даже наверное на грани какой-то эйфории то есть вот что-то такое яркое проявление очень позитивных радостных эмоций я так слышу. но он придает сил сил придает вот угу. да да да при этом нельзя сказать что в нем нет стержня да то есть он достаточно такой вот И поэтому поэтому сказала несмотря на его легкость вот эту жизнерадостность в нем есть что-то такое, что тебя поддерживает? Ну, я бы сказала, стержень И вуали. Вуали. Угу. Да. Стержень вуали. Ну, хорошо. Так, первый не случайно, Я не случайно его назвала хамелеонисты, потому что, вот, Гульнас, теперь я поняла, когда читала отзывы других людей, что легкий, прозрачный, но как-то я вот... Через это у меня пробивалась все равно какая-то э, насыщенность, плотность аромата. Да. Угу. Да, да, да, да, да, Потому что вот эта последняя нота такая, знаете, вот так, в хвосте вагона нота почули, она вот придает вот это вот такое, вроде бы фрукты, да, что там, черная смородина, яблоко, розы там переплетенные, да, так сказать. И тут раз такая вот, вот этот хвост. И, и хоп, тут возникает такая плотность, да, то есть нельзя это назвать да. стеной, но ну, это такая достаточно мягкая стена, которая не позволяет тебе провалиться совсем. Конечно. То есть есть, есть, есть что-то плотное. Угу. Хорошо, теперь переходим ко второй части. Характер аромата, для кого, для какой ситуации, с чем носить, когда носить... Цвет, время года, суток. Ну, то есть все, что у вас есть, все, что у вас рисуется. Ну, вот хочу начать с того, что а, не зря он белый, да, потому что я посмотрела перевод. Вот бланк, у -у -у. А, что это белый? А Белила. То есть то, что, в общем-то, выбеливает. Что у -у -у. Такое ну, лист, да? это а, такое, бело? Ну, было лист, Это, как сказать, возможно, даже это какой-то новый этап в жизни. Рисуй, пиши, что хочешь. Начинаю с, Начинаю с белого листа. начинается с белого листа, действительно. А, то есть что, а, как сказать, для чего? Во-первых, это в прохладных офисных коридорах он будет очень уместен вот, в наше время, даже в жаркое время. да. А, или, допустим, в парк Горького пойти покататься на каруселях. Тоже какая-то вроде бы легкость. И а, ну вот что ты хочешь заложить, вот, собственно, то, то бери и делай. И что еще? Этот аромат, он рассказывает историю. То есть вот, допустим, тебе нужно произвести впечатление, да, человека, ну, во-первых, это, это обладательница аромата, это слушатель. Да, то есть он впитывает, он принимает, вот это так, белая, белая лаконцовая бумажка. Если нужно произвести впечатление позитива и вот, ненавязчивого такого, да, формата, этот аромат будет вместе. А он и он создает настроение очень хорошо. Вот когда, допустим, ну, на работе, я думаю, будет уместен, хоть там он есть легкая нотка, нотка сексуальности, но она не кричащая. Да? Mm -hmm. То есть, действительно, это вот аромат расположения, аромат слушатель это аромат вот, создатель настроения, окружения. То есть ты заходишь, и ты уже в неких вот таких позитивном каком-то таком в пространстве, то есть там уже не будет кипиша, то есть усмирить, усмирить неусмиренных, так сказать, если нужно, грубо говоря. Ну и, как я сказала уже, это стержень вуали, то есть он у меня уместен однозначно. Офис, работа, хоть для настроения чувствую, что ты попал в какое-то состояние раздвоенности, возможно, потому что наше время сейчас очень сложно состояние, нанес, как бы вот этот, знаете, как вот, Собрался вот этот стержень, вот единое целое, да, и плюс да. так это легкая, вольная дымка тоже, яблоко, розы, э, хо-хо-хо. Ну, как Даталья сказала, антидепрессант. Ну, да, наверное, но я хочу сказать, опять же, что нужно, привлечь внимание, расположить, создать позитивную атмосферу, и в то же время, вот этот последний момент, вот это вот, как Оля сказала, хамелеоничность, но это не из крайности крайность, конечно. Это просто вот не то, что я вот, вот, вот я вся кляну белая чайная роза, но у нее есть и шипы. Я бы сказала переливчатость просто. Вот, да, э, хорошо, ты, да, на самом деле, то, что ты сказала, эпитет, он очень хорошо заставляет раз, поразмыслить, понимаешь, чтобы подумать, что же, что же такое, потому ну, что да. просто как uh -huh. вообще эпитет, а здесь вот такой вот он неординарный, и он заставляет помыслить, что же, вот слушаться, где и что. Многослойный, да, многогранный, да, неоднозначный. Uh -huh, uh -huh. Тань, скажи, с какой одеждой а, лучше носить этот аромат? Ну, я бы сказала еще, что э, в моем видении это лен, разных оттенков его. Да, это э, натуральная, возможно, грубоватая ткань, но она, она такая, без строгих линий, он такой обтекаемый. Uh -huh. Вот, и э, еще хотела, сейчас, сейчас, сейчас. А, а, еще этот аромат, на мое понимание, он, э, как, сам аромат, он камерный. Как я и сказала, значит, то есть он без размаха. Это не то, что наш Рио. Там можно просто захлебнуться в этом океане, вот вообще там безудержно, да. А этот аромат камерный, как я сказала, имеет некую такую форму, которая она держит, знаете, как каркас, который держит ложную форму. Позитива, эмоции, расположение, вот открытости. Но это вот, это, это, это однозначно ну, кто носил бы? Я думаю, что это и руководитель среднего звена, и люди, которые э, строят, ну как строят, в деловой сфере. Э, это может быть и, как я вам сказала, легкий, легкопроводка в парк Горького, да, допустим. Uh -huh. И в то же время это офисно, допустим, заключение какого-то договора. Вот опять же летом, да, вот мы ходим в лен, там, дорогой, дорогой не знаю. Но мое день это натуральная память. Uh -huh, uh -huh. Э, насчет летящей не знаю, потому что если только шелк натуральный, потому что сейчас натуральных тканей практически мало, они очень дорогие. А леон, это... Ну, это дышит, это благородно и это расположение. Это как сказать, это открытая душа. Потому что когда помпезная одежда, там вот эти, может быть, даже дорогой шок, но он дорогой. Ален это всегда ассоциация с, с душой человека, открытость вот этого. Да? Uh -huh, uh -huh. Он зимой, он зимой подойдет на белые свитера с горловиной такой. Вот. Можно с объемной, можно с какой-то водолазкой белой. Но вот даже что-то шерстяное белое зимой вот угу. у него вообще будет классно подписываться. Угу. Да. Спасибо, да. Дима, спасибо. Да, меня, спасибо. да, да, да. Угу. А куда в парфюмерный гардероб мы можем его предложить? Но я бы, наверное, несла его, ну как, в основной гардероб, это как дело, как дневной аромат, uh -huh. каждый день, можно как каждодневный, ну или, так, он у нас только в парфюмированной воде, да? Да. Yeah. Вот, ну или, допустим, с собой иметь вот новый контакт с кем-то, да? Нужно uh -huh. просто его uh -huh. наличить, uh -huh. Ты должна открыться, ты должна показать, что ты, ну, как сказать, друг, так сказать, да, uh -huh. а, и человек, входя в эту, так сказать, камеру, в это пространство, он начинает писать то, что якобы, а, ну, в общем-то, он, он хочет на самом деле наш стержень вуале, он поможет ему принять решение правильно. Uh -huh. Спасибо, Таня. Так, спасибо, Таня, передаю Я слово. Еще хотела, сейчас минуточку хотела добавить. Сейчас мысль. То, что когда мы с ним первый раз познакомились, вот с этим ароматом, да, и посмотрела отзывы. Конечно, там настолько не, ну как сказать, аромат один, а флакон другой. То есть там такое некое несоответствие, да? Я я бы посчитала, что там много так негативных отзывов, но я э, считаю, что э, вот э, маркетологи марки Versace это сделали не зря, потому что вроде бы такой легкий аромат, который там слышит, яблоки, розы и так далее, такой помпезный флакон, это вот именно стержень гуали или наоборот mm -hmm. вот это, mm -hmm. потому что mm -hmm. это, ну, цена его 1 тысяч в магазине mm -hmm. на один нюанс, который хочу сказать, мы столкнулись с чем? С упаковкой. То есть, да, когда мы… Ну, я думаю, что-то сказать надо, да, потому нет, что флакон не надо, не надо. Нет, мы это уже все обсудили. Мы но сегодня отлично. разбираем ароматы. Нет-нет, отлично. То есть, на самом деле, у нас упаковка очень сдержанная, соответствующая цветам. И э, действительно, ну, как сказать, у нас уже такой, такой бренд есть, но ну, удобный флакон. Я угу. хотела сказать, что там вот этот черный флакон, да, то угу. наш вот этот имеет, вот, вот опять же, камерность, я думаю, он соответствует, очень удобный флакончик. Да. И... Лаконичный, да. Лаконичный да. очень, да, Мне все. Спасибо, Тань. Спасибо, Тань, большое. Передаю слово дальше. Я бы хотела э, сказать, какие у меня впечатления. Э, возможно, это офис, но не со строгим дресс-кодом, на мой взгляд, угу. да. Mm -hmm. То есть это да, вот эти, как Таня сказала, натуральные ткани, но предполагает вот, не строгий дресс-код. Uh -huh. И эта женщина, она центр притяжения в своей какой-то мягкостью, какой-то сдержанностью. Душа компании, я бы сказала. Uh -huh. Uh -huh. Если это руководитель, как, ну, возможно, среднего звена, да, то вокруг нее такой теплый, дружески настроенный коллектив. Uh -huh. Женщина э, спокойная, устроенная, гармоничная. Вот гармония в этом для меня гармония в этом аромате. Угу. Куда в парфюмерный гардероб мы его можем Достаточно универсальный аромат угу. День, утро, день Вот отпуск Да, говорили девочки Что вот отпускной такой Вполне возможно якорение Счастливых моментов отпуска угу. Угу. А я бы взяла с собой его На отдых Ага. Угу. Аромат выходного дня, отпуска. Да, да, угу. да. да, да. Угу. Релакс. Релакс. Угу. Угу. Оль, еще есть что добавить? Ну, пока все. Да. Пока все. Хорошо, спасибо. Да. Дальше. Наталья. Что я бы хотела сказать об этом аромате? он мне Во-первых, мне он очень понравился. Да. Я бы вот Прям сейчас, вот в, это, в этом состоянии, хотя отпуск и в то же время у меня и деловая, деловой настрой, и он как раз очень вот мне показался уместным. Я им восхитилась. Какая была бы эта женщина, ну вот если говорить в общем, да, для меня эта женщина вдохновляющая, но в то же время она нежная и энергичная. Вот это вот все составляющие, компоненты, характера этой женщины, вот она такая особенная. Mm -hmm. Ну и так вот, может, как я прям записала, потому что это на самом деле очень, очень меня впечатлило. То есть цветочно-фруктовая мелодия для души. Цветочно-фруктовый, uh -huh. но вот на самом деле он такой душевный. Хотя uh -huh. и свежесть, но свежесть здесь особенная. Вот это вот такая... Э совмещенные вместе с легкой сладостью, да, uh -huh. и в то же время он рождает ощущение праздника, но не такого вот шикарно-помпезного, а такой праздник для души, душевно умиротворяющий праздник и ожидание как раз ну, то есть да, сам праздник волнительно- волнительный и особенный, запоминающийся. Вот если сказать, ну, это не скажу, что там первое свидание, но ощущение примерно такое, что вот оно и волнительное, и такое праздничное состояние, как бы оно включается, uh -huh. включает, вот только наносишь этот аромат, uh -huh. легкость такая, элегантная легкость в нем, uh -huh. он в то же время он включает эмоциональный подъем, прямо вот такой бодрящий, да, и ожидание прекрасных событий, то есть аромат ожидания, перемен в жизни, и когда вот ты нанесешь этот аромат ты чувствуешь такую уверенность своей неотразимости вот в любом случае. да, И вот эта уверенность и ожидание какого-то счастья и праздника, оно ощутилось у меня. И э, вот, э, также мы послушали вот одной девушкой, она мне сказала, что на самом деле у меня есть ароматы в моем парфюмерном гардеробе, но я бы хотела именно вот этот аромат для себя приобрести, чтобы что-то новое в моей жизни произошло, чтобы прямо какие-то будут, будут перемены. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, так. Вы прям стане перекликаетесь. Я, я а... когда слушаю, да, вот прямо вот почему аромат, видимо, такой, да, что я прямо вот это вот у меня шло, я записала. Mm -hmm. и вот такие ощущения есть. Потому что если говорить, что для заключения договоров, я бы, наверное, ну, не, посо... ну, не порекомендовала. смотря, конечно, какие договора. Mm -hmm. да, mm -hmm. Потому что mm -hmm. больше здесь какой-то, мне кажется, праздник и. Ожидание нового. Ну Но хотя договор есть новое, да. Ну да, и новый праздник. Деловой праздник такой. Событие, да. Событие, да, событие. Ну вот, даже в свете Наташиных, Ой, Наталья, прости, ты еще. Давай, давай, давай. Вот я сразу слушаю Наташу, и мне представилась невеста. Аромат, который бы я порекомендовала невесте для начала, вот в день свадьбы именно в белом вот в платье я ее прям представила, но невеста не такой аромат хрупкий такой не этот самый такой невесты девочки, а невесты, которая готова стать надежным тылом для своего спутника в жизни. Uh -huh. то, есть, это, то есть это открытие действительно новой страницы, новая семья родилась, и uh -huh. вот такой вот аромат, как бы, да, да, вот я услышала uh -huh. это. Uh -huh. Спасибо, Оль, прям сорвалась языка, я прям хотела вам задать вопрос, а как в качестве аромата невесты, видите аромат или нет? Я его вижу, знаете как, я его вижу, блондинка, аромат блондинки, причем такой очень-очень простой блондинки. Угу. Без какого-то особого признака интеллекта. И вот она такая улетевшая, Дима, легкая. Дима, да. Ну, да. Дима, наверное, ты прав, потому что иногда, может быть, и нужно включать блондинку в себе, нанести аромат. Вот я в нем не как вижу невесту. Я в нем не вижу офисного сотрудника. Ага. Я вижу в нем просто девочку-блондинку, которая просто сегодня ни о чем балдеет просто. Угу. Кайфует. Да. Uh -huh. А я как раз перекликаю с Димой, у меня записано аромат для искренних мечтательниц, который наполняет оптимизмом и верой в себя. Вот да, вот такая один... легкая сегодня, она такая вот улетевшая немножечко блондиночка. Uh -huh. Мечтательница. И то, что Ольга сказала, да, которая вер, вер, верит в себя, то есть аромат вот включает такое состояние. Угу. Но это можно создать образ такой вот, улетевший немножко, ни о чем не думающий сегодня человека. Беззаботный, да. Ну, да. это вот как раз то, о чем мы говорим. Это аромат отпуска, это аромат отдыха, это аромат а, такой открытый, доброжелательный. Так, меня тут предупреждают. Он добрый, добрый. Добрый, да, открытый, добродушный. И в то же время в нем есть и женственность, да, то есть он достаточно женственный. Он легкий, он не давящий, он ни к чему по большому счету не обязывает, он влекущий, он подходит для коммуникативный аромат, то есть он располагает к себе, да, то есть и... Вот это, собственно говоря, обуславливает место его в парфюмерном гардеробе. Его можно использовать в офисе для того, чтобы, может быть, как-то разрядить обстановку, как-то внести больше легкости, открытости. Да, да, да. да, его можно использовать и в качестве аромата выходного дня, и в качестве аромата отдыха, в качестве вечернего аромата для похода по магазину, то есть для того, чтобы переключиться переключиться с рабочих моментов на уже какой-то добавить беззаботности. Просто выключить мозг, как вот Дима говорит, да. что Дима по-своему -по это сказал, но для того, чтобы просто отключить мозг. Того, Короче, женился, это... сегодня же день, первый день свадьбы, женился на у блондинке, а утром проснулся, оказывается, на такой надежной. Мне очень любила за Оле, Оля, прям настолько легла, вот вообще здорово. Что mm -hmm. аромат которая которая действительно она является а, надежным тылом своему спутнику. Как обычно говорят, да, по мужчине судят по его, по его жене. Да, что, наоборот, насколько сильный мужчина, значит, у него надежный тыл. Вот. Mm -hmm. Пускай она будет улетевшая, пусть она там будет с приветом, но она надежная, она, она верная, она крепкая. И действительно, вот, вот, эта, вот эта нота почули, вот реально, еще раз подтверждает, mm -hmm. что стержень да, и э, легкость, улетевшись, не означает, что если нужно будет, она включит свою женскую силу. Однозначно. Она включит, она включит э, вот эту э, силу, силу, которая заложена в этом аромате, и это будет совсем по-другому. Я хотел сказать, что этот аромат, он не привлекает как противоположную сторону. Угу. Я когда его э, нюхал, наносил, что он меня не привлек. Как вот, ну, чтобы обратить внимание именно как на девочку, на женщину. Угу. Ну, мы говорили, что он приятный, в этом да, окружении приятно находиться, да, но чтобы сказать, что прямо нос туда полез, вот в этот а аромат, он не лезет туда нос. Да, то есть смотри… А у, него а... предназ... у него нет такой цели, вот, этого аромата. Это расположение, действительно, надо вот рамках, да, вот в этом, в этом камерном состоянии, -то, да. Смотрите, аромат, в принципе, может подойти для первого свидания, когда тебе еще не нужно включать сексуальное влечение, да. когда тебе не а, нужно да. включать вот эти какие-то более низкие вибрации, когда тебе нужно остаться на уровне вот, душевной чакры, вот а на этом я, уровне да. тебе нужно остаться для того, чтобы взаимодействовать с душой человека, с ним общаться, и чтобы он на тебя посмотрел именно вот с этой точки зрения, чтобы не опускаться куда-то на более низкие чакры, вот, назовем это так. или да, бумаги, да, да. вот да, вот встретились и начинаем писать. Да, да. мы, да, мы пишем да, дальше. Да, да, да, да. Вот То для ты... свидания он будет вообще классный, вот для первого свидания, да. Угу, угу. Не соблазняющий, ничего вот он такого не вызывает, а вот э, смотришь, как на, да, на, белый лист и думаешь, да. что же там на этом листе написать? Что я с ней могу сотворить с этой девушкой, да? Какую историю мы сможем написать? Да, да, согласна, согласна. Людмила, у тебя микрофон. А ты, оказывается, не говоришь, ты что-то жуешь. Хорошо. Так, ну что, а скажите, есть какие-то возрастные ограничения по аромату? Я думаю, нет. Я бы сказала нет. Я, Я тоже. тоже. Согласна. согласна. Такой универсальный для всех возрастов. Для всех возрастов. Да, для да, всех да. возрастов. И если женщина как э, такая Серьезная, умудренная, зрелая, но хочет включить немножко девочку юность, молодость, да, да топ, аромат этот. Mm -hmm. да. Но аромат это должна быть ухоженная старость, это, это должен быть ухоженный образ, ухоженные, ухоженные женщины. Хоть она элегантные. и возрастная, но элегантные. они вот... Да. Это знаете еще что, мне сейчас пришло. Вот если женщина чувствует одиночество... Одиночество. И она боится войти какие-то новые отношения, новые коллективы, не знаю, куда угодно. Вот опять же, это аромат обновления я нанес, и вот как будто бы реально ты перевернул страницу, чистый лист. То есть коммуникатор потрясающий. Мы уже для этого аромата придумали слово. «Начни с белого листа». Практически. Хорошо, ну что, я думаю, что мы достаточно внимания уделили этому чудесному аромату. Да, Друзья, нас, я... Можем... А, а, да, да, да, не... да Я хочу прочитать да. вот именно по составу этого аромата. Мне просто да. тоже хочется легло. Это аромат фруктовый, в котором нотки нежного жасмина и роскошной шотландской розы, в загадочной черной смородины и свежего сочного яблока плавно переходят в красивый шлейф горковатого пачули и белого дерева. Да. Красота. Спасибо, да. Наталья. Спасибо, друзья, за разбор аромата бланка. Я сейчас организационное предложение. Я сейчас предлагаю переподключиться, потому что нам не хватит времени. Четырех минут нам точно не хватит, чтобы разобрать руш. Как поэтому... раз и будет. Один эфир для бланка, второй да. эфир для бланка. Да. да, поэтому сейчас эфир выключу и по новой скину ссылку. Хорошо. Хорошо? Да. Угу. Все. Спасибо большое. The actions.